Господа, всем привет, с вами Макс Требьев, и сейчас мы с вами в срочном порядке отправляемся в Дагомыс, потому что там предстарт одного проекта. Ну а поехали, сейчас вам все быстро расскажу. Благо на мопеде успеете это все увидеть сегодня, прям в день, когда это все снимается. я на предстарт вот этого замечательного комплекса, который называется «Чайные холмы». История этого комплекса а, такова, что его начал строить один очень крупный застройщик, потом его заморозили. На сегодняшний день сюда привлекли инвестора, и стройка вновь возобновилась. Чайные холмы. Новый проект на побережье Черного моря в городе Сочи. Это комплексный проект, включающий в себя 8 многоквартирных домов, выполненных в едином архитектурном стиле. Жилой комплекс будет расположен вдоль правого берега реки Восточный Дагомыс в экологически чистом районе. Эргономичная планировка квартир от 17 до 60 квадратных метров, выразительная архитектура, оригинальное остекление, роскошные виды, чистый воздух, развитая инфраструктура района. На территории комплекса предусмотрено строительство наземного паркинга на 688 машиномест, а также возведение детского учреждения дошкольного образования. Все, что необходимо для комфорта, удобства, интересного досуга и здоровья человека в современных условиях. Для жителей и гостей комплекса будут доступны детские и спортивные площадки, парк, прогулочная зона вдоль реки, места для отдыха. Селой комплекс «Чайные холмы» расположен в 8 километрах от центра Сочи. Доступность к транспортным развязкам позволяет менее чем за час добраться до Олимпийского парка, аэропорта, горнолыжного курортного комплекса «Красная поляна». Если для вас важны комфорт, Экология района, прекрасный климат, развитая инфраструктура, восхитительные пейзажи. Жилой комплекс «Чайные холмы» – ваш идеальный вариант. Илья, значит, у нас здесь выяснил все и вся. И сейчас он вам расскажет вкратце, а потом, наверное, мы покажем стройку. А потом пойдем к макету, потому что на нем все будет более детально. Здесь поговорим про место, где мы здесь, находимся, да, сюда, сюда, про а там про уже дальше. Всем привет еще раз. Находимся мы с вами в Дагомысе на улице Российской. Это в 25 минут от самых чистых пляжей. Ровное, ровное да. место. Да, вокруг нас с вами лес, чайные плантации. Не просто а, так чайные холмы называются. Да. да, не просто так. Здесь, кстати, у нас недалеко а из достопримечательности Барановое озеро. Очень крутое. Туда место ездят, отдыхать, купаться. Угу. За ними водопады. А, также, ну, это мы вам потом на макете покажем, какая здесь будет крутая набережная. Давайте про сам комплекс 3 гектара закрытой охраняемой территории, 8 корпусов 15-этажных монолитных. Полностью монолитный? Полностью монолитный, без блочного заполнения. Вентилируемый фасад, естественно, все центральные коммуникации, так как у нас это ФЗ-214, скролл счета На территории будет свой детский сад, своя многоуровневая парковка, детские спортивные площадки, прогулочные зоны. На самом деле место действительно тихое, и по истории того, как был распродан в свое время Чайный берег, то здесь действительно интересное предложение потому что цены примерно такие же только это фз объект за статусом квартира, не какие-то апартаменты. Здесь вы можете купить квартиру с применением счетов и можете купить ее с применением ипотеки пока льготная еще не проходит то есть можно приобрести в обычную, но тем не менее тоже так-то неплохо что такое предстарт? Предстарт это не значит что открытые продажи, но уже можно бронировать. По условиям бронирования значит вы обращаетесь к Илье он вам расскажет и сам по себе проект действительно хорошо подойдет для переезда для отдыха потому что но ну, не так далеко на самом деле до моря добираться если у вас там есть мопед электросамокат или еще что-нибудь то здесь будет у нас красивая хорошая набережная и вы спокойно можете добраться а, ну и также возможно это подойдет для инвестирования потому что все равно как бы когда вы заходите на проект на этапе старта какой-никакой прирост все равно ожидается да, смотрите, если мы возьмем по аналогичным предложениям уже в готовых строящихся комплексов, а у нас э, в этом году сдается Аллея Парк, угу. там у нас на площади 28 метров цена от 280. Здесь можно купить по 220. И здесь все-таки другая концепция, здесь у нас такой спальный тихий район, то есть если Аллея Парк там будет и торговый центр, и плюс вот это, да, шоссе батумское шумное угу. автомобильное, то здесь более тихое. Это здесь все-таки формат больше для жизни, либо для спокойного отдыха. У нас все-таки получилось зайти на стройку, и сейчас мы с вами посмотрим хотя бы расстояние между домов. Конечно, мы не сможем с вами подняться на этаж, но тем не менее. Для того, чтобы вот этот человек вас максимально всему все рассказал. Да. Для того, чтобы вы понимали, что вообще раньше подрядчики строили Это такие замечательные комплексы, как Моравия, Новая Заря Альпику на Красной Поляне, сам курорт угу. Основное здание они строили не помню, нам Сколько нам... понимаю, Сбербанк на Войково тоже здание а, ну, ну, то есть такие давай, давай. Нормальные, ребята И мы с вами зашли на территорию и как мы видим с вами, расстояние между домом действительно неплохое. И между ними у нас разместятся детские площадки, о которых мы с вами поговорим, внутри уже возле макета. Но здесь хотя бы мы с вами можем видеть, что это действительно полный монолит. Нет никаких блочных перекрытий, перегородок или еще чего-нибудь. То есть полностью только один бетон. Бах-бах-бах. Соответственно, хорошая шумоизоляция. И... Надежность самой конструкции. Ребята используют здесь фирменную опалубку для того, чтобы стены у вас ровные были. Ну и как вы видите, движуха на стройке идет. То есть, вон там монолит у нас обвязывают. Ну, точнее, опалубку для монолита там что-то поднимают, что-то делают. Короче, движняк идет, и самое главное, что масштаб самой стройки и подхода к ней действительно прям. Макс, мы с тобой не сказали сроки. Сроки? Так. Смотрите, до конца этого года мы полностью выйдем из монолитных работ. Вы именно. Именно мы, да. Так. Все поднимем. Ага. А полностью объект сдается через три года, третий квартал 25-го. Уже строится садик, чтобы не говорили потом, как минозеров, что это будет потом. Он уже Он есть. Он уже строится, а вот здесь будет вместо этой горки как раз-таки многоуровневая парковка. А вон и парк торчит. То есть по прямой здесь метров, наверное, четыреста. Да не, побольше. И вот здесь находятся чайные холмы, но мы их с вами не увидим. Именно чайные плантации, они вот там чуть правее, где жилой комплекс чайный берег. А вот сам по себе ЖК чайные холмы. Сейчас вопрос идет, сколько осталось предложений самых недорогих? Три, да? да. Три осталось всего недорогих. Это получается на первом этаже, да. Те, те же самые квартиры по стояку, этажами выше, просто плюс балкон. А да, чуть подороже будет. Короче, разгуляться есть куда. А место-то зеленое. Смотрите, какое. Здесь зелень, тут зелень. Ну, а что, И перспективы ну, развития да, Дагомыса еще какие у нас большие. То есть аллея парк мол, когда построиться то по сути это будет прям вообще один из самых полноценных районов, из которых можно выезжать. Пляж чистый, ласточка Вы есть. Мы сегодня были на пляже, ребят, я вам могу точно сказать, после его реконструкции, вот я сегодня снимал видео, угу. он стал не хуже, чем Центральный Адлерский, чем Центральный Сочинский и чем Сириус. Реально, там очень круто. Чистейшая вода, вот я бы сейчас вам показал, если бы камера передала, как это все смотрится. Ну ты давай, покажи, это, а там... Это прям, ну, очень достойно. Оцените, какое чистое море в Дагомысе. А вот я сейчас покажу вам саму набережную, чтобы Максиму не ходить заново. Вот так, кстати, выглядит пляж. А как вы знаете, в Дагомысе один из лучших пляжей во всем Большом Сочи. Такая широкая линия, нет волнорезов, водичка чистая. И вот в этом году сделали такую набережную. Которая ничем не уступает ни центральной сочинской набережной, ни центральной Адверской набережной. Не набережной Америкинской низменности. Все никак не могу приоткнуть. Не набережной Сириус. Вот я тоже не могу. Круто? Круто. Значит, проект выглядит вот так. Илюх, прошу твое слово. Да, Как я вам сказал ранее, смотрите, 3 гектара земли. 8 15 16 этажных корпусов монолитных угу. здесь у нас многоуровневая парковка вот она детский садик плюс наземная парковка а, двор без машин то есть можно будет вот так подъезжать выгружаться на саму территорию двора заезжать будет нельзя здесь у нас детские спортивные площадки ландшафтное озеленение а, Вид, у, набережная, нас, вот, мы, сейчас, мы вид у нас либо в сторону реки, либо набережная, да, либо в сторону, так сказать, чайных, чайных холмов. Вот здесь вот чайные холмы сами находятся, плантации, то есть вид действительно там крутой. Набережная, про которую Илья вам уже сказал, выглядит вот так. Она, конечно, пока еще не прилизана но, тем не менее, в дальнейшем она будет также хорошо сделана. И очень много тематических различных детских площадок. И... Как бы уже сказал я вам, что сюда зашел инвестиционно, скажем, компания с Геленджика, то они сюда привезли с собой вот эти вот замечательные детские площадки, потому что в Геленджике Новороссийский ребята действительно заботятся об инфраструктуре именно внутридомовой. И мы это видим с вами на Сочи парке, мы это видим с вами вообще, в принципе, на краснодарских застройщиках типа АВЭ-групп, типа Неометрия. Они действительно этим уделяют внимание. То есть наши Сочинские застройщики немножко как-то вот... Выпускают. пренебрегая до да, детскими площадками здесь как вы видите все будет действительно хорошо вот зона воркаута какие-то лазилки здесь конечно может быть это немножко видоизменено но тем не менее смотрится все очень даже неплохо цены цены на сегодняшний день от 210 тысяч за квадратный метр или если мы рассматриваем цену входа от 5 миллионов 900 тысяч. Угу. При этом вы на сегодняшний день только бронируете. То есть вы будете рассчитываться позже, но у вас уже фиксируется цена. Минимальной площади от 27 до, до, 80. до 80 квадратных метров. Но максимальную цену мы, конечно, не будем называть. Вы можете позвонить, нам и узнаете. То есть есть по сути студии, однушки, двушки и... Тридушки. Да, все зависит от этажности, от видовых характеристик. Угу. В общем, господа, информация была такая кратенькая, и она была просто как первичная для вас, чтобы вы понимали, что есть предстарт на сегодняшний день, и в него можно зайти. И минимальная цена 5 900 в объекте по ФЗ 214 с применением искрой счетов с ипотеками и совсем. То это действительно хорошее предложение. Я хотел бы подчеркнуть, что 28 метров это не студия, как во многих комплексах, а это полноценная однокомнатная квартира с двумя световыми точками. Либо студия с доместатыми точками. Либо студия. Да, то есть тут уже как, как вы хотите. В общем, господа, предстарт произошел. Если интересно, ссылки у нас указаны внизу в описании к этому ролику. Пишите, звоните и вы об этом узнали прямо сегодня же, когда этот видос снимается. Да. Все вопросы к нему. Он вам все расскажет, как, что, куда, зачем, документы и так далее. Ну и по проекту тоже. Welcome.